Здравствуйте! Мое дело-бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Новые валютные послабления. Отсрочка ответственности. С заботой о страхователе. Индексация индексации розни, Налоговый прогноз. Новые валютные послабления. Ряд положительных изменений по валютным операциям. 31 мая увеличены с 200 тысяч рублей до 600 тысяч рублей сумма сделки с нерезидентом, до достижения которой можно не представлять в банк документы, связанные с расчетами. С 6 миллионов рублей до 10 миллионов рублей увеличена сумма экспортного контракта, до достижения которой его не нужно ставить на учет в банке. С 24 мая с 80% до 50% снижено требование по продаже валютной выручки экспортеров. Отсрочка ответственности. Внедрение административной ответственности за нарушения в прослеживаемости товаров переносится на 2024 год. Напомним, ранее планировалось, что данные меры начнут действовать уже с июля этого года. Решения о переносе, принятое нашим правительством по Совету налоговой службы и финансового ведомства, обосновали необходимостью повысить устойчивость экономики России. С заботой страхователя Фонд социального страхования торопится профинансировать предупредительные меры работодателей. По действующему порядку страхователь должен обратиться к страховщику с заявлениями о финансировании и возмещении в срок до 1 августа и не позднее 15 декабря текущего года соответственно. Однако исполнение бюджета завершается уже 31 декабря. Поэтому, чтобы работодатели успели получить деньги на счет в текущем году, им рекомендуется совершить все действия пораньше, сразу после проведения запланированных предупредительных мероприятий. Индексация индексации рознь Исходя из трудового законодательства, ежегодная индексация зарплаты персонала – дело святое, и хоть для работодателей небюджетной сферы, ведущих деятельность на свой страх и риск, ее условия и могут быть свободными, они должны быть прописаны. В противном случае, сам факт такого бездействия расценивается как нарушение. Налоговый прогноз Доходы от продажи недвижимости, полученные в порядке наследования от члена семьи, близкого родственника, скорее всего будут освобождены от налогообложения НДФЛ, независимо от срока его нахождения в собственности налогоплательщика, но только при условии, что кадастровая стоимость проданного объекта не превышает 20 миллионов рублей. В 31 регионе малому IT-бизнесу на 3 года снижены ставки по ОСН до 1% при объекте налогообложения дохода и до 5% при объекте налогообложения дохода минус расходы. С 1 июня в Москве граждане, предприниматели и организации смогут получить компенсацию за штрафы, уплаченные при нарушении ковидных ограничений, за исключением несоблюдения режима изоляции на дому, также будет прекращена работа по взысканию назначенных, но неоплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений. Кроме того, правительство Москвы снизит ставку по льготным кредитам для промышленности с 11 до 9%, для строительства – с 12 до также 9%. В трех городских округах Подмосковья – Серебряные пруды, Латошина и Шатура – стартовала программа «Подмосковные 10 гектар» в рамках которой местным фермерам будут выдавать бесплатные земельные участки на срок до 6 лет. Приглашаем вас на очередной вебинар, который состоится 27 мая. Тема вебинара «Практика консультантов. Горячие темы». И заканчивается курс из четырех вебинаров в рамках ИПБР «Бухгалтерский учет. Новации и проблемы отчетного года». Тема последнего вебинара, который состоится 31 мая,